Всем привет! Сегодня делаем приемку дома в Казани от застройщика. Многие знают, что обследование домов комплексное мы делаем во многих регионах России. Сегодня обследуем вот этот дом, который находится за моей спиной. Будет много интересных подробностей, давайте расскажу. На пьете я отводил Ну, единственная цель. Делали обследование без аэродвивей, всякие еще Есть небольшие моменты по окнам, обязательно их обратим все нормально на самом деле через эти примыкания воздух может проходить здесь у нас роль маурлата называемого, выполнять доска но вот там у нас воздух выходит как бы банни пар друзья что в итоге в итоге закончили обследование дали рекомендации некоторые из них застройщик сразу зафиксировал себя для того чтобы своевременно исправить Сейчас э, обследуем фасад дома, но основной, конечно же, мы будем смотреть с помощью аэродвери герметичность непосредственно кладки и какого-то воздух или нет. Но, тем не менее, конечно же, делаем сначала до обследования аэродвери полностью обследование снаружи внутри. И потом, с, когда у нас запущена аэродверь, замеряем кратность воздухообмена, крайне важный параметр для этого дома, это точно. И смотрим, откуда у нас осуществляется приток, где у нас герметичность находится. Сегодня на улице свежо. Хороший морозный воздух, минус 30,9 градуса. Друзья, работаем в темпе, сейчас готовим помещение, закрываем вентиляцию. Для того, чтобы получать двери, можно было посмотреть герметичность, в первую очередь, вкладки, но, ну, естественно, чердачное перекрытие. Снаружи дома обследовали предварительно, сейчас включаем термогигрометр к тепловизору и, соответственно, будем фиксировать температура граждающей конструкции внутри дома. Сейчас температуру еще раз проверили, опустилась до минус 31,8 градусов. Делали обследование без аэродвери всех ограждающих конструкций. Есть небольшие моменты по окнам, обязательно их отразим в отчете. Сейчас уже зафиксирую застройщик эти дефекты. И э, замерили кубатуру воздуха, у нас здесь 330 э, кубов. Сейчас будем запускать аэродверь, смотреть э, кратность воздухообмена. Крайне важный параметр. А сейчас воздух у нас откачивается, пониз... понижается давление внутри помещения. И это наглядно видно, пойдемте покажу где и как Вот если обратить внимание, то вот там у нас воздух выходит как в бане пар Обследование с аэродвери, замерили кратность, кратность 5,4 достаточно высокая, но э, и визуально здесь видно Основное количество воздуха, который заходит внутрь помещения, это отсутствие герметичного примыкания пароизоляции э, к стенам соответственно воздух задувает с крыши и э, за счет этого кратность высокая на самом деле герметичность кладки э, есть небольшие продувания но они совершенно незначительны после окончательной отделки штукатурки э, стен это все будет э, нивелировано и сейчас э, напоследок конечно же за, залезем на чердак одно из самых Наших любимых мест при обследовании И посмотрим, что у нас там Что здесь у нас? Ну, опять же, конечно же Нужно по-хорошему ветрозащиту На поверхности ваты Соответственно, чтобы э, Чрезмерное выхлаживание не, не, ее не происходило И по примыканию Там, конечно, есть некоторые моменты которые ну, Желательно, чтобы их не было Давайте покажу Вот здесь у нас лежала лежит вот повсюду утеплитель минвата, но тем не менее, то есть он нахлёст, вроде бы все нормально на самом деле через эти примыкания воздух может проходить, здесь у нас роль маурлата называемого выполнять доска-брус на 50 наверное а под ней рубировать как обычно, здесь вот, вот прям вровень с доской идет кладка а, керамического блока и вот такой вот зазор между утеплителем и между утеплителем и, соответственно, у нас кладкой. Здесь можно видеть, такая щель большая, сюда будет заходить воздух. Соответственно, будет вымораживаться маурлат. Ой, под мурлатом под этой доской, которая функция мурлата выполняет парикам. Керамический блок. И, Соответственно, он будет выхолаживаться. Плюс здесь ячейки. Ну, даже сейчас что-то поддувание с них чувствуется. А, Темпловизор не фиксирует потому что температуры такие, как бы, уличные. Поэтому здесь вот Хорошему бы это все, конечно, сделать более герметичным, чтобы воздух у нас сюда не заходил, не гулял. Здесь щель минвата, мокрый фасад. Здесь что-то вроде мурлат из бруса. Конечно, такой условный на рубероиде. Здесь видно вот вкладка. И здесь щель у нас между минвата и абарикамом. Хоть сюда минватой ложится... То есть вот она, вот так, и туда внахлёст. То есть вот по такому принципу. Но тем не менее, вот отсюда, вот, например, через Ичили, может, воздух заходить и там гулять. А, друзья, что в итоге? А, в итоге закончили обследование, дали рекомендации. Некоторые из них застройщик сразу зафиксировал себя для того, чтобы своевременно исправить. Единственное, осталось уточнить вот такой момент а, в виде того, что... А, плитными ваты отходит от стены несущие, соответственно на чердаке виден зазор это конечно дефект его, ну дали некоторые рекомендации но здесь такого простого решения все-таки нету надеемся герметичность все-таки укладки плит ниже достаточно хорошая но тем не менее что показало обследование то есть и аэродверь и тепловизор а, то есть герметичность стен кладки достаточно хорошая большого, больших а, теплопотерь, большого продувания нету а, через крышу, так как пароизоляция у нас свисает никаким образом не зафиксирована к поверхности стены соответственно основное дает вот это как раз не герметичность, основную, а основную кратность воздухообмена то есть напомню это 5,4 кратности воздухообмена ну, в общем есть моменты, которые стоит доработать и надеюсь здесь желез будет жить довольно счастливый а и однозначно сэкономит много денег на наших рекомендациях, то есть застройщик тоже достаточно корректно себя повел, заинтересован, сразу зафиксировали, надеюсь, все вопросы они решат, и в скором времени счастливый обладатель этого дома будет радоваться такой вот жизнью, но это в черте казани на самом деле, но... Такой небольшой загород Друзья, для чего это обследование, еще раз повторюсь Неоднократно повторяю Его обязательно нужно делать, экономить кучу денег Если вы построили дом, нужно проверить его до окончательной отделки Покупайте, как в данном случае В общем, всегда нужно проверять и тогда будет вам счастье, будете, будете жить в хорошем доме, проблем у вас не будет и не попадете на большое количество денег. Подобное обследование мы делаем во многих регионах России. Спрашивайте, уточняйте, проконсультируем. Здесь, данным заказчиком, мы общались пару недель, то есть все уточняющие вопросы, согласовали. И вот сделали такое обследование, которое, ну я надеюсь, и по крайней мере, со слов заказчика, то есть, ну, реально эффективно, реально помогло разобраться в том, что он покупает.